Баражирующий боеприпас «Ланцет-3» 18 февраля 2022 года журналисты агентства РИА Новости со ссылкой на собственные источники рассказали о применении в Сирии новых российских баражирующих боеприпасов, речь идет о модернизированном дроне Камикадзе из семейства «Ланцет». Данные баражирующие боеприпасы проектирует и производит ижевская компания «Зала организационно входящая в структуру группы компаний «Калашников». Зала Ара специализируется на выпуске беспилотных летательных аппаратов, являясь одним из ведущих российских разработчиков в этой области. Продукция компании находит применение как в военной, так и в гражданской сфере. К примеру, беспилотники Зала используются МЧС, а также представителями российского бизнеса. В частности, беспилотники активно используются для мониторинга объектов нефтегазовой промышленности, Обследуя каждый год более 5 миллионов километров трубопроводов и объектов сопутствующей инфраструктуры. Сравнительно новым направлением для компании из Ижевска стали барражирующие боеприпасы. В настоящее время компания предлагает сразу две линейки таких устройств – барражирующие боеприпасы семейства «Ланцет» и «Куббла». Дебют обеих ударных систем состоялся в рамках работы Военно-технического форума «Армия-2019». Что известно о комплексе Lancet 3. В настоящее время в семействе Lancet представлено две версии ударного беспилотника. Это баражирующие боеприпасы Lancet 1 и Lancet 3, которые обладают одинаковым планером и схожи по использованию некоторых внутренних систем. Основное отличие устройств – это их размеры, что напрямую влияет на боевые возможности и летно-технические характеристики. Можно отметить, что это семейство масштабируемых устройств, так что в перспективе есть вероятность увидеть более мощный беспилотник Lancet, выполненный по той же конструктивной схеме. Обе модели и Lancet 1, и Lancet 3, построены по аэродинамической схеме двойного X-образного оперения. В интервью госкорпорации Ростех в 2019 году генеральный директор зала АРА Александр Захаров рассказывал о том, что подобная схема на баражирующем боеприпасе это их ноу-хау. По данным РИА Новости, примененный в Сирии обновленный ударный беспилотник отличался от представленных ранее измененной аэродинамической схемой. Вместо симметричного X-образного оперения он получил одно большое X-образное крыло и меньшее X-образное оперение в хвосте. Фотографии или рендеров модернизированной версии Lancet 3 в настоящее время нет в открытом доступе. По словам Захарова, использование X-образного оперения обеспечивает баражирующему боеприпасу преимущество при пикировании на цели совершения маневров. Также выбранная схема позволила уменьшить размеры изделия. Устройства действительно достаточно компактны, вес модели Lancet 1 составляет 5 кг, максимальный взлетный вес модели Lancet 3 достиг 12 кг. Уменьшению веса также способствует широкое применение в конструкции композитных материалов и пластика. За счет увеличенных размеров Lancet 3 несет большую боевую нагрузку. Модель отличается увеличенным временем полета и способностью нести боевую часть повышенной мощности. Масса полезной нагрузки баражирующего боеприпаса Lani CET-3 выросла с 1 до трех килограмм. Устройство способно находиться в воздухе до 40 минут. Lancet 1 – до 30 минут развивая в полете скорость до 110 км в час. Помимо этого, производитель сообщал о том, что комплекс в состоянии поражать цели на удалении до 40 км. Название ланцет-аппарата получили не случайно и не только из-за своего внешнего вида. Главное, это высокая точность устройств. Беспилотник может пролететь десятки километров и нанести удар по цели с хирургической точностью. В отличие от модели Куб-блазоударом можно наблюдать в онлайн-режиме, вплоть до контакта баражирующего боеприпаса с целью. Это достигается за счет наличия на беспилотнике телевизионного канала связи. На сайте разработчика указано, что комплекс Lancet 3 получил несколько систем наведения на цель: координатную с помощью оптико средств и комбинированную. При этом беспилотник имеет телевизионный канал связи который передает изображение цели в реальном времени и позволяет подтвердить успешность поражения заданного объекта. На рекламных видеороликах компании Зала Аэро можно увидеть, как Ланцет поражает стоящий экскаватор и макет движущейся по железной дороге цели. Оба аппарата и Ланцет-1, и Ланцет-3 оснащены электродвигателями. Это стандартное решение для беспилотников под брендом ЗАЛА, использование электромотора в данном случае не столько дань охране окружающей среды, сколько залог незаметного применения барражирующего боеприпаса. Электродвигатели компактнее и легче своих традиционных аналогов, а также вне конкуренции по уровню акустической заметности. Сообщается, что в состав комплекса Ланцет, помимо самого ударного беспилотника, входит и модуль разведки, навигации и связи. Данный модуль в состоянии определять координаты по разным источникам и объектам. В этом заметное отличие Ланцета от многих иностранных аналогов, которым нужна спутниковая навигация. Поработали разработчики над безопасностью устройства. Сообщается, что Ланцеты получили систему противолазерной защиты, что должно обезопасить их от современных образцов лазерного оружия, которое активно испытывают в качестве оружия против дронов.